Всем привет! И Apple выпустила официальную сборку iOS 11.3 для всех устройств с iOS 11 на борту. Думаю тебе не обязательно нужно знать, что в Apple Music помимо музыки теперь можно смотреть и видеоклипы от различных исполнителей на новой версии ПО. Самым главным в iOS 11.3 стало повышение производительности и сброс оков по ее ограничению на большинстве гаджетов. Абсолютно все iPhone и iPad, которые поддерживают установку iOS 11.3 значительно быстрее в сравнении с 11.2.6 и ниже. В настройках аккумулятора теперь показывается, ну не детальная информация, конечно, но хоть какая-то статистика о состоянии батарейки твоего гаджета. Кстати, теперь если твой iPhone внезапно отключится на 50%, то гаджет автоматически понизит производительность. И это самое понижение можно будет отключить в том же в разделе в настройках. Абсолютно все iPhone и iPad работают на данной версии прошивки просто великолепно. И да, друг мой, если у тебя была установлена шестая бета-версия iOS 11.3, то у тебя уже давным-давно стоит релиз и обновление не требуется. Профиль можешь оставить, если хочешь устанавливать новые бета-версии iOS или, соответственно, удалить, если хочешь получать только официальные сборки на свой девайс. Касаемо батарейки, в принципе, все ровно так же, как и на предыдущих версиях iOS 11. У кого-то может быть лучше, у кого-то хуже, но в целом, Например, мой iPhone 7 Plus на протяжении всего рабочего дня держит где-то 5-5 с половиной часов максимум. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить еще больше крутого и полезного контента от компании Apple и не только. Совсем скоро увидимся. До новых встреч. До новых. Пока.